Всем привет! Компания на газу.ру Закончили очередной монтаж ГБО Volkswagen Tiguan 1.4 150 лошадиных сил Код двигателя CTH Или STH как бы вот, вот такой код двигателя Установили Монтаж полностью выполнили, настроили Все прекрасно работает Под капотом газовый клапан Редуктор, фильтр с отстойником, блок, два блока управления, то есть вот один блок управления, вот второй блок управления. Газовые форсунки Баракуда стали вот здесь аккуратно, жестко закреплены, то есть нигде никак ничего не болтается и декоративная крышечка встает на место, все закрывается. Вот, все закрыл, все получилось. Электроника стоит Алекс, идея. Расход бензина настроен на данный момент так, что будет во всем диапазоне 5% расход бензина. Всегда. Машина будет эксплуатироваться в обучении езде на автомобиле, то есть для студентов каких-то. И пожелание было именно, чтобы машина на холостых, в основном машина будет эксплуатироваться в режиме холостой ход и до 40 км. Вот в этом диапазоне должен быть минимальный расход бензина. У других производителей это, как правило, или на холостых чисто работает на бензине, или процентов 30-40 бензина, остальное будет газом замещаться. В данной системе расход бензина всего 5%. Но система не дешевая стоимость уточняйте по телефону номер будет в комментариях указан баллона вместо запаски на 50 литров чуть-чуть полочка приподнялась подложили ну вот самое малое, он выпирает полочка не полностью либо гбл регистрироваться не будет заправочное устройство по желанию клиента вот так выглядит Опс, Достали, заправились Обратно убрали И сделано все так, чтобы Минимум дырочек каких-то Все в дальнейшем демонтируется Опс, И все, нету ничего Кнопка переключения Также никуда не засверлилась То есть она просто здесь в кармашке останется И все в принципе то есть Ее часто нажимать не надо Если газ кончится, пропикает Тогда нажмут. Вот. Машина 2012 год выпуска. Пробег на данный момент 128 тысяч. Volkswagen Tiguan. Если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Компания на газу.